Детьми моего сына хотели продать. Тут заместные органы опеки, приставы Рязанские, Октябрьского района. Хочу, чтобы Путин отреагировал на торговлю детьми в Рязани. Спасибо большое.